Так, эфир начался или нет? Начался. Всех приветствую. Вот, сегодня в таком формате, без, без экрана. Вот, о чем поговорим? Ужесточаются правила, да, уже с сегодняшнего дня начались у кого-то приключения вот и так далее поэтому чтобы не в общем я не призываю вас испытывать там силу основного закона конституции вот. хотя конечно возмущен очень сильно тем что такие постановления принимаются у нас которые нельзя исполнить даже основываясь на здравом смысле и, и некоторые пункты даже логически объяснить Сложно. Ну, попытался. В общем, поэтому давайте так уйдем от э, философии и права и попробуем приземлиться к тем правилам, которые э, нам написали вот, ребята из кабинета министров, их помощники, юристы и так далее. Разберемся. Вот, шутить я, конечно, хотел, вот, но посмотрел сегодня новости, и шутить буду на своем. На своей личной странице, здесь все-таки давайте будем более как-то приземленно про права человека, как с, ими, как с ними обходиться, управлять, так чтобы не, не привлечь внимание санитаров. Скажем вот. Я тут наметил себе план, постараюсь максимально коротко, буду зачитывать. Если будут вопросы, вы пишите к этому эфиру если они будут не совпадать с тем, что я говорил, попробую еще раз разъяснить. Ну, я думаю, что сегодня, завтра, послезавтра мы еще раз увидим разъяснение, в том числе той же полиции, как они действуют, как они выполняют эти правила сами, как они их пробуют применить. Ну, поехали. Итак, Кабинет Министра Украины своим постановлением номер 255 от 2 апреля 2020 года, внес изменения в ранее принятое постановление номер 211, которым вводится карантин на, на всей территории Украины. И э, вот юридическое сообщество у нас разделилось на два лагеря. Одни поднимают вопрос законности и соответствия Конституции, другие призывают соблюдать эти правила. Вот, однозначный ответ на, на какой стороне вам быть Принимайте сами. Вот. Поэтому, поэтому идем дальше. За пару дней вот, мне в личные сообщения поступило большое количество вопросов с просьбой помочь разобраться, ну, разъяснить эти правила, как соблюдать эти правила, не нарушать и при этом не получить штраф. Вот. В свою очередь Департамент коммуникации, секретариат Кабинета Министра Украины в своих разъяснениях дают ответы по некоторым пунктам. Но пояснения, нам, на мой взгляд, противоречат самому содержанию постановления. Вот Попробую, основываясь на их рекомендациях, дать ответы на вопросы, которые не задавали. Ссылку, кстати, на эти все вопросы с ответами я прикреплю в конце эфира к видео записи этого эфира. Поэтому смотреть можно запись эфира или просто потом взять ссылку, Прочитать текстовую версию. Ну, мне, конечно, было бы приятно, чтобы вы смотрели. Признаюсь. Вот, потому что тщеславие это один из грехов, да? Вот. Первое. По поводу ужесточенных правил карантина 6 Ну, цитирую вопросы, так как мне их передали. По поводу ужесточенных правил карантина 6 апреля. Чем отличаются от того, что было до 6 апреля? Отличаются значительно, поскольку за время карантина с 12 марта по сегодня, в изначальные правила карантина, состояли они вообще из двух пунктов, сроком были до 3, до 3 апреля, вносились изменения несколько раз. Вот 4 постановления. 2 апреля, 29 марта, 20 марта, 16 марта. То есть четыре раза вносились изменения. Я думаю, что еще, еще будут изменения. Поэтому следите Внимательно за публикациями. Второй вопрос. С каким поводом... Всего 32 вопроса, кстати. Вот. С каким поводом можно выйти на улицу? Ну, повод никак не ограничивается. Цель выхода на улицу у вас уточняться не будет. Она может быть любая, связанная, в том числе и с противодействием распространения болезни, Там, Правоохранительные, врачи и так далее. То есть, это никак не ограничивается. Штраф... Третий вопрос. Штраф за то, что не в маске. Точно ли это законно? Вот. Можно проводить доводы и в пользу законности, и против, но если суд примет решение, что лицо виновное в совершении административного правоношения по статье 44.3 и решение вступит в силу, штраф придется заплатить. Просрочку, может быть даже, но если будет такое постановление суда, вступившее в силу, то... Все, законно вот правило четвертый в такси можно находиться одному пассажиру плюс водитель или два пассажира плюс водитель отвечаю правило прямо не запрещают перевозки на такси но все же это коммерческая деятельность и риск претензий со стороны правоохранителей полностью исключить нельзя но разрешаются перевозки легковыми автомобилями также что касается условий обеспечения водителей и пассажира во время таких перевозок средством индивидуальной защиты в пределах количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства. То есть, ну, если мы и раньше садились в такси в личный автомобиль по количеству предусмотренных мест, то правилами карантина ничего не меняется. Есть четыре места в машине пассажирских, сели, поехали, есть два места, сели, поехали вдвоем. Вот. Ну, по поводу масок тоже ну, рекомендую быть там в масках, если уже соблюдать, так соблюдать полностью. Пятый вопрос. Сколько человек может находиться в личном автомобиле? Не запретят ли передвижение на личном авто? По количеству пассажиров, и правила перевозки, ответ в предыдущем пункте. Запрета на передвижение на личном авто нет. Ну, в СМИ есть публикация и сегодня вот на брифинге в 12.00 Печко сказал, что если надо, то введут Запрет и на передвижение на личном транспорте. Шестой пункт. Возможен ли переезд личным авто между областями? Например, на операцию в Киев из Одессы. Вот. Относительно цели переезда, так как и относительно перемещения по улице, никто цель уточнять у вас. Запрещенных целей нет. Вот. Однако. Э ну, это пока не ограничено. Единственное, что могут быть организованы посты, на которых температурный скрининг проводится. Там может проверка документов. Вот такие ограничения. Седьмой. Почему отменили маршрутки автобусы, но троллейбусы и трамваи разрешены? Вот. Скорее всего, это решение в компетенции местных органов самоуправления. На примере Киева перевозка пассажиров в таком виде транспорта осуществляется только при наличии специального пропуска для работников учреждений, независимо от формы собственности, обеспечивающих охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управление и предоставление важнейших государственных услуг, энергообеспечение, водоснабжение, связь и коммуникации, финансовые, банковские услуги, функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты объектов критической инфраструктуры, имеющим непрерывный промышленный цикл. Добавим сюда ломбарды. Вот. Можно ли на улицу, восьмой пункт, можно ли на улицу выходить одному родителю с ребенком на улицу? Да, можно. Вот. Количество детей в сопровождении взрослого не ограничено. Может быть один взрослый сопровождающий и несколько его детей. Вот. Вопрос по подтверждению родственных связей с детьми. Тут в этом постановлении не урегулировано. Указан только круг лиц, которым дается такое право. А именно родителям, усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям, воспитателям, другими лицами в соответствии с законом или совершеннолетними родственниками ребенка. Вот на всякий случай рекомендую брать документы, ну я думаю, копии хотя бы, документов, которые подтверждают факт, дающий право сопровождать ребенка, ну, то есть или родственные отношения. Вот. Девятый вопрос. Зачем нужно носить с собой документы, если это уже правило комендантского часа? У нас ведь его нет. Действительно, комендантского часа нет. Но есть такое требование в правилах. А мы определили в самом начале, что будем исполнять, пока правила не будут признаны незаконными. Или рассчитывать на то, что суд не признает это административным правонарушением. При этом вы рискуете быть задержаны на три часа для установления личности. Удовольствие вам это точно не доставит. Если вы, ну, если ситуация выйдет в такой, ну, будет так развиваться, что полиция будет вынуждена вас задержать, административное задержание, то, ну, поверьте, удовольствия будет мало. Скрутят руки там, начнут вложить на, на пол. Ну, такое. Потом еще надо будет доказывать, виновен, невиновен. Совершал, не совершал, грубил, говорил, не говорил. Ну, в общем, хамил, не хамил. Это все самостоятельно сложно. Адвокат попросит, скорее всего, денег. Ну, то есть какое-то вот участие компетентное по-любому будет требовать каких-то затрат. Оно вам ни к чему. Поэтому думайте. Десятое. Считается ли нарушением, если к вашей компании в два человека подходит полицейский для проверки документов, и он уже третий по счету, или это служебная необходимость? Вот. Ответ содержится в вопросе. Это служебная необходимость. Могут подойти и три полицейских, а к ним впоследствии присоединятся свидетели, понятые, другие лица, если такая необходимость возникнет у полицейских. Вот сегодня в ядропарке там полицейских на начале 10 было, а то и больше. Против одного правонарушителя. Плюс там журналисты собрались. Я скидывал у меня. В сторис есть это с эфира выдержка. Поэтому может быть и такое. Одиннадцатое. Как быть многодетным семьем, выходить по очереди на улицу с детьми? Такой вопрос. Как вариант. Но можно просто не собираться в группу, а распределиться по группам, в каждой из которых будет один взрослый. И дети, ну то есть, допустим, там пять детей, с одним взрослым двое детей, с другим взрослым трое. Ну и вообще понятие вот группы, да, как определить, что вы были в группе, кого штрафовать за то, что вы были в группе, всех, ну допустим, там, идете втроем, всех троих будет штрафовать, протокол составлять, на троих каждому протоколу или организатору группы. Поэтому ну, есть такие моменты, которые ну, просто вот здраво объяснить и как это будет потом доказываться. Просто ну, сложно, скажем так. Ну Посмотрим, я же говорю. Посмотрим, как оно будет на практике. Двенадцатое. Как быть с тем, у кого несколько собак. Точно так же, как и с детьми. Ограничения по количеству собак нет. Кстати, не указано, что это могут быть только собаки. Это может быть и морская свинка вот потому что э, перечня вот как с, э, у нас с общественными местами да есть перечень там более конкретизированный принят вот недавно я дальше там о нем скажу вот. по поводу животных конкретики нет вот. Поэтому, может быть домашнее животное вот морская свинка пожалуйста взял с собой морскую свинку пришел в парк будут вопросы возможно будут. правы в этой ситуации Возможно, немножко переборщили, но тем не менее, тем не менее, это домашние животное, поэтому, в принципе, в принципе, почему бы нет. Вот Тринадцатое. Будут ли суды брать на рассмотрение штрафы, выписанные за нарушение карантина? Будут. Это прямая компетенция суда рассматривать протоколы которые составляет полиция и принимать решения в форме постановления о привлечении или непривлечении лица к ответственности. То есть по-любому через суд это все будет проходить. 14. Куда будут идти деньги за штрафы по нарушению карантина? Согласно бюджетного кодекса Украины, все средства в виде полученных штрафов будут уплачиваться на счета казначейства и поступать в местные бюджеты. Поэтому платите штрафы, эти деньги пойдут на лечение больных коронавирусом. Вот. 15. На основе чего вводят паспортный контроль, если нет комендантского часа и военного положения? Говорил уже. комендантского часа нет, как и нет военного положения. Но требования относительно ношения с собой документов содержатся в правилах. Думаю, что соблюдение этой нормы может позволить избежать лишних вопросов при общении с полицией. Список документов. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины. Паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для уезда за границу, ну то есть граждан, этот, загранпаспорт. Дипломатический паспорт Украины, служебный паспорт Украины, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа, удостоверение личности на возвращение в Украину Временное удостоверение гражданина Украины, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус, удостоверение водителя, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, вид на постоянное жительство, вид на жительство, карта мигранта, удостоверение беж беженца, проездной документ беженца, удостоверение личности, которое нуждается в дополнительной защите, проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита. Шестнадцатый. Сказано, что нужно носить с собой паспорт, но если прописка с другого города, не возникнет ли проблем? Не возникнет. Семнадцатое. Что будет, если при остановке полиции отказаться давать документы и вести с ними диалог? Если вы будете в маске и при этом не будете нарушать остальные правила, необходимости доказывать, доказывать, показывать документы может и не возникнуть. Если же без маски и без документов, могут и составить протокол. Но вам нужно будет сообщить или не сообщить свои данные для составления протокола. Фамилия, имя, отчество и адрес проживания и регистрации. Если будет необходимость, у полиции могут задержать на 3 часа для установления личности. Вот такое вот может происходить. Как будет в каждом конкретном случае, никто предсказать не может. Поэтому Старайтесь вот таких вот непонятных ситуаций, ну, я вот просто не шучу сейчас, просто избегайте их и все. Давайте, как бы скажем, потому что, вот смотрите, если у вас, на вас хотят составить протокол по, по вот этой статье, которую мы сейчас обсуждаем, это не значит, что в процессе не возникнут основания для привлечения вас по более тяжким статьям, да, по уголовному. К примеру, вот вы считаете, что вас остановили незаконно, вас начинают задерживать незаконно, вы начинаете сопротивляться, а полиция считает, что они делают все это законно. Вот. И в процессе вот этого сопротивления вы нечаянно там поцарапали полицейскому лицу. Это осталось у него на лице царапина. Он написал рапорт, сделали экспертизу, легкие телесные, приехали часть 2 345 уголовного кодекса от 5 лет лишения свободы все вот так просто сходил в парк ну чисто поинтерес, ну, поинтересоваться как работает будет ли протокол там может какой-то блог снял видео там контент ну, дальше эта история может развиваться таким образом вот. И потом доказывайте, что это было неумышленно, что вы там понимали, не понимали значение своих действий. Практику европейского суда начнете там приводить. Конституцию и так далее и тому подобное. Услуги адвоката по уголовному праву будут стоить значительно больше, чем 17 тысяч ревен. Вот. Не рискуйте 18. -й. Нельзя гулять по парку, но если это сквозная дорога в городе через парк, как поступать? Вот такие вопросы точно не урегулированы. Думаю, если вы сможете пояснить цель выбранного маршрута в случае, если к вам полицейский обратиться, специально задерживать и составлять протокол, конечно, они не будут. Вот в этой ситуации могут помочь как раз документы с указанием регистрации места проживания и прописки. Все, то есть раз иду, мне так удобнее, потому что другого пути нет. Все, нормально, пошел. Я думаю, будет так. Девятнадцатое. Почему нельзя выезжать в лес там, где нет людей? Почему за это будут штрафовать? Ну вот в правилах содержится запрет э, на посещение лесопарковых зон. Это часть леса, которая определяется согласно порядку распределения лесов на группы, вот, отнесение их к категориям защитности, и выделение особо защитных земельных участков лесного фонда. Есть такой порядок, можете загуглить его, как определить, что это лесопарковая часть, что не лесопарковая, ну, нужно быть специалистом по этому делу. Там есть инструкция, можете разбираться, можете просто понять, что ну, если в лес, то в самую глубь. Наверное, не ошибетесь. Поэтому... Ну, а так, определение такое, что к лесопарковой части лесов, зеленых зон, относятся участки леса, благоприятные для массового отдыха. Ну, я вот знаю, допустим, вот в Пущеводице есть такие места, облагороженные, там лавочки, столики для шашлычков. Я думаю, это как раз, вот это имелось в виду. А если я зайду куда-то вглубь, ну, там полиция... Ну, знаете, как не вылезет из-под куста и такая, а, стой, штраф 17 тысяч, а ваков на вертолете увидит вас. Ну, нет, так то не работает. 20. президентом было озвучено про арендные каникулы, но многие арендодатели не согласны и обязывают платить аренду за коммерческие, так и за бытовые, ну, имелось в виду, наверное, живые помещения. Урегулирован ли этот вопрос законом и как он на самом деле звучит? Какие преимущества есть у арендодателей и арендаторов? Действительно, закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни, не содержит, как было анонсировано президентом и в СМИ, Прямого освобождения от арендной платы на период действия карантина. Следует отметить, что реакция, что редакция законопроекта от 29 марта 2020 года, которая есть на сайте Верховного Совета, содержит формулировку «Наниматель освобождается». А вот уже опубликованная версия закона после подписи президента записана так «Наниматель может быть освобожден». Вот Можете убедиться в этом самостоятельно. И это вызвало широкое обсуждение в обществе. Никто пока объяснить не смог, как так случилось, что по ходу депутаты проголосовали заодно, по ходу от парламента до ред... публикации, редакции закона, да, изменилась фраза, а с изменением фразы изменилась суть. То есть женюсь и, может быть, женюсь. Разные да, вещи. Поэтому вот, вот поэтому, мы имеем такие постановления. поэтому мы имеем такие постановления. 21. Какие привилегии есть у тех, кто официально по договору арендует квартиру и какие минусы у тех, кто арендует не по договору? Вот. Специальных нет там, привилегий каких-то. Но я думаю, что лучше с договором, чем без договора. Потому что если какая-то привилегия, порядок установлен договором, да, то мы можем на него сослаться, потом сослаться там на закон, а если договора нет, то нам надо будет сначала доказать, что якобы он есть, вот, да, а это с недвижимостью близится к нулю, скорее всего невозможно. Так что, следующий вопрос, 22. -й. Какие привилегии у тех, кто официально работает и какие минусы у тех, кто работает неофициально? Ну вот. указанным выше законом были внесены изменения в трудовое законодательство и были предусмотрены новые формы выполнения трудовых обязанностей, например, надомная работа, гибкий график работы. Оплачиваются время простоя во время карантина из расчета не ниже двух третей тарифной ставки, установленного работнику разряда оклада. Вот в основном я бы сказал, что официальное трудоустройство и есть привилегии требовать того, что закреплено в законе и трудовом договоре-контракте. Вот. Есть, кстати, вот я вот сказал, что э, не ниже двух третей тарифной ставки, установленной на работнику разряда. Это вот согласно новому, законодат новому законодательству, которое вот принято, э, в которое я озвучивал, закон да, для социальных гарантий, для борьбы с этим коронавирусом и так далее. А вот текущая судебная практика нам говорит, кстати, постановление есть Верховного суда, от, свеженькое, от 18 февраля 2020 года, номер 727. Ну, номер точно я скину, будет откуда взять это. Не буду тут полностью цитировать эти все номера. Вот, и ссылка будет на реестр, где оно содержится. Вот суд определил, что сохраняется работникам, заработникам размер именно среднего заработка, Они а у нас принято сейчас двух третей понимаете и тут уже как будет по новой практике если такая будет если такие будут споры то посмотрим посмотрим как будет новая практика потому что скорее всего вот это постановление свежее до да, от верховного суда оно скорее всего ссылалось еще до аж не было закона поэтому старые старая версия вот Двадцать третий вопрос. Должна ли быть компенсация тем, кто работает официально? в ну, ответ вот в предыдущем пункте. В пункте специальных э, компенсаций э, правила карантина не вводят. Есть ли шансы? Двадцать четвертый. Есть ли шансы на возмещение убытков для бизнеса? Шансы есть. Я советую собирать возможные доказательства, переписку с контрагентами, договора, прочие обоснования понесенных убытков. Вот. То есть, собирайте, документируйте, потом будем что-то с этим делать. Возможно, э постановление будет признано судом незаконным. Возможно. Такие иски уже зарегистрированы. 25, 25 вопрос. Будет ли перерасчет контрактникам в университете. Пар нет, обучение остановлено. Какие возможные пути решения? Ну вот, пути возможного решения заложены в договорах, контрактах и в законодательстве в об образовании. Нужно исходить из того объема образовательных услуг, которые предоставляют вуз, ну согласно договора да, и возможно изменение формы обучения с дневной или заочной на дистанционном. То есть ректорат должен принять решение предложить это или внести изменения в договора, либо как-то договориться, в общем. Я думаю, что у любого вуза есть целью вас аттестовать, выдать ваши дипломы и закрыть эту тему любым способом, а не продлевать этот образовательный процесс на какой-то период, на неопределенный. Поэтому я думаю, тут корректорату больше вопрос, В каждом индивидуальном вузе решается индивидуально. 26. -ое. Будут ли Социальные и пенсионные выплаты, на, ведь на период карантина работа бизнеса приостановлена, соответственно налоги не платятся, или будут э, задержки выплат. Вот, э, действительно есть постановление Кабинета министров от 1 апреля, номер 251, про некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году, согласно которой определенной группе лиц будут осуществляться доплаты. Вот. Ознакомиться с суммами, порядком, категориями лиц, которым положена выплата, можно на сайте Кабинета Министров Украины. По поводу своевременности выплат, ну, тут ответить не могу. Скорее всего, будут задержки. 27 вопрос. Предусмотрена, предусмотрена ли социальная помощь гражданам, ведь многие остались без работы и без средств к существованию? Ну, то, может... Стоит обратиться к вам с заявлением о выделении материальной помощи малообеспеченным лицам в местные органы самоуправления в установленном законном порядке. То есть он такой и порядок существовал помимо карантина. Вот. Этими правилами ну, никакой дополнительной помощи не предусмотрено. Это все местные органы самоуправления. Вы туда обращаетесь, они вам говорят, да, у нас тут есть, вы там, фиксируют вашу фамилию, проверяют действительно ли вам это надо. Там не существует отдельный порядок. Обращайтесь. 28 вопрос. Будут ли наказываться законом и штрафными санкциями частные бьюти-мастера, которые оказывают услуги на дому во время карантина? Ну, вот для привлечения к ответственности на нарушение правил карантина людей и других нарушений, согласно статье 44 с примечанием 3, необходимо, чтобы был составлен протокол. А для составления протокола необходимо задокументировать факт оказания услуги. И если такой протокол будет составлен, то уже суд будет принимать решение в установленном порядке применения санкции согласно статье. Возможно, там еще и другие будут нарушения. Вы же понимаете, что хотя полиция, у нее там одни полномочия по другим статьям у других органов полномочия вот. Если мы говорим про 44 с примечанием 3, тогда ну, кто-то же должен будет как-то задокументировать этот факт, ну, Вызовите себе домой, бьюти блогера и придете с, придете с полицией, позовете им, так, раз, ну это же как бы несерьезно. Поэтому массово, я думаю, такое не будет. Если кто-то отличится, конечно, то поздравляю таких людей, клиентов есть, в общем, следующий вопрос, 29, какие есть преимущества у народа по конституции Украины, которые перекрывают закон о правилах карантина, ну вот, увы, я вот вынужден признать, и сказал это начале, что принятые правила карантина в большей мере нарушают основной закон Украины, могу перечислять вам тут статьи, там все это, да, мы тут сейчас с вами профилософствуем, ну, выйдем на улицу и уже будем осматриваться по сторонам, понимаете? То есть, единицы будут идти с гордо поднятой головой, да, и до конца дойдут до суда, если там будет штраф или не будет, его платят, ссылаясь на только лишь на незаконность, на Конституцию и так далее. Ну, если вам это надо с какой-то целью, пожалуйста, Димон, привет, пожалуйста, занимайтесь, вот. Но у меня такой цели нет. Поэтому и общество, наряду с пониманием о необходимости принятия мер для препятствия распространению вирусной болезни, это и вызвало недопонимание принятых мер. То есть, в принципе, можно было бы вести чрезвычайное положение. И тогда все ограничить, позакрывать и так далее. Но, наверное, наверное у правительства есть какая-то цель, есть какие-то при этом задачи. И это положение, да, им ну, не, не входит в их планы, понимаете. Но, а им надо же как-то выкручиваться. А если всем объяснять, почему, да как, да чего, ну, на то мы и простые, как говорят люди, да, для того, чтобы меньше знаешь, крепче спишь, там, каждый сверчок знает свой шесток и так далее. Поэтому нам эти планы не раскрывают, вот дали постановление, исполняйте. Полиция, занимайтесь. Тридцатый Вопрос. Пасха 2020. Правда ли, что закроют храмы и люди не смогут посетить храм? Вот неправда. На данный момент речи о закрытии храмов не идет. Но посещение мест для обрядов и молитв и других религиозных мероприятий, в том числе храмов, ограничено, так как эти места, ну, эти места входят в перечень общественных мест. Ну, Думаю, если у вас есть контактах телефон батюшки, и вы ему там накрутите, скажите, надо срочно крестить кого-то там, или самому креститься. Думаю, вам организуют локацию с соблюдением всех правил, норм, мер для безопасности. И проведут обряд. Но я не советую. Воздержитесь. 31 вопрос. Штрафы. Будут действовать только в общественных местах. Какие места общественными являются? Ну, это топ, наверное, вопрос. Вот, его уже разобрали всех, кто мог. Поэтому, ну и я ж не хочу отличиться. Возможно, составление протокола за посещение общественного места без средства индивидуальной защиты, в частности, защитной маски или респиратора. Что это конкретно маска, респиратор, какие должны быть? Мы тут тоже разбирать не будем. Тема отдельного видео. И, ну, это такой, в шуточной форме можно разобрать. Все понимают, что какая маска должна быть. Поэтому берите что-то похожее и вперед, не рискуя, не подвигая опасности себя, свою жизнь, здоровье, свои права и так далее. И вот в своих разъяснениях правил Департамент коммуникации секретариата Кабинета Министра указывает, что перечень общественных мест может быть дополнительно расширен решениями органов местного соправления. Вот в Киеве есть такое расширение где прям расписали конкретно, что есть, что нет. А вот в Одессе нет, например. Я думаю, в других городах тоже может такого распоряжения, про порядка, хотя распоряжением тоже это не устанавливается. Ну, то есть, ну это все там потом, да, у нас принцип типа исполняй, ну вот реализован уже, мечта чиновника, сначала исполняй, потом обжалуй, пожалуйста, вот вам на лицо этот пример. Но тем не менее, есть у нас распоряжение номер 2 в Киеве от 25 марта 2020 года с изменениями от 4 апреля. Номер 12, руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. И, вот, и он, этот список, там он большой, я его не буду сейчас зачитывать, проще вот, будет ссылка, да, возьмете это название, загуглите, вам сразу выдаст этот список, ну, возьмете его с собой, носите или ознакомьтесь, куда, куда ходите, куда не ходите, посмотрите, есть это у вас на маршруте, но тут по сути, куда не выйдет, ты ну, по-любому попадаешь в общественное место, вот по-любому. Я вот расписывал э, ситуацию, вот, если я хочу выйти погулять с собакой, с собакой в общественном месте запрещают, Статья 154 Кодекса Украины об административных Правонарушениях, то есть нельзя с Собакой просто в общественном месте быть В том же парке Есть специальные места для выгула Собак вот. Если вы не в этом месте выгуливаете Собаку, то вам вообще вот уже положено Первое это предупреждение Потом штраф И вообще собаку можно даже забрать Это вот 154 статья, можете ее тоже почитать Поэтому вот Я допустим хочу выйти с собакой при этом попасть в место отведенное для выгула собак и минуя общественное место, ну это нереально. То есть по-любому вы попадете как-то на, ну, на действие этой нормы, возможно на патруль полиции. Поэтому ну, лучше уже маску одевать, уже вот, чтобы наверняка внимание, вышел на улицу, одел маску, погулял с собакой и забежал домой. Ну, для этого, наверное, скорее всего это все и делается. Как знаете, как превентивная мера, вот допустим, не, ну как говорят, нечего ходить, да, ну то есть уже если ты не хочешь вот, э, рисковать, то ну, не ходи без маски. Ну, я думаю так. Потому что перечень вот достаточно широкий, реально. К основным общественным местам относятся парки, скверы, детские площадки, стадионы, подъезды, магазины. Определение в законе общественного места звучит так. вот это, это часть сооружения, которая доступна или открыта для населения. В том числе за плату, либо по приглашению, подъезды, подземные переходы, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения. Ну вот Кличко сегодня был в э, КМДА без маски. Что, давайте напишем в полицию, пусть его видео есть, доказательства есть, пусть его привлекут по этим правилам. Пусть составят на него протокол. Ну и последний вопрос. 32. Как быть людям старше 60, которые продолжают работать? Для них вот этими правилами установлено такое понятие, как самоизоляция. вот Они требуют этой самоизоляции. Решили, что они требуют. И значит они находить, должны находиться в режиме самоизоляции, по месту проживания. Ну, поэтому, если они работают, я рекомендую вопросы урегулировать с работодателем. То есть, если их работа возможно выполняться ну, на дому, да, ну, кодит, да, допустим, 60-летний программист. Есть такие, то пусть сидит дома и кодит дальше. Вот, или настраивает фейсбучек. Вот. А если такой возможности нет, то предоставить ему отпуск. Вот. Если он на это не согласен, да, то уже возникает спор трудовой. да, И тогда уже вот он имеет право либо требовать компенсацию, да, мы выше об этом общались, в каком-то формате, да, либо с 2 трети да, заработка, установленная его тарифом, окладом, либо э, среднее. Тут момент спорный, да. Конечно, лучше средний заработок сохранить, чем две трети. Но как будет в каждом конкретном случае, надо читать ваши трудовые договора, вот, и сходить из этого. Ну, как бы все. На данный момент, ну, 32 вопроса, я думаю, постарался ответить. Среди них были абсолютно такие бестолковые, на которые прям вот быть буквоедом и ответить прям вот как точно будет в вашей ситуации ну я думаю нереально ситуации они разные полиция понимает по-своему начальник полиции понимает по-своему адвокат понимает по-своему вы по-своему потом это все упаковывается в протокол отправляется в суд опять же там все это собирается все опять в свою точку зрения говорят Судья с плохим настроением слушает, берет это все, вы думаете, да ну это же незаконно, конституция, то все. Ну, выходит в совещательную комнату, посоветовался, внутреннее убеждение свое настроил и выносит вам постановление. Заплати там, от 17 до 34 там, 28 тысяч гривен. Почему 28 тысяч гривен? Судья должен будет это описать, к примерно 28, да, он может и 17 500. Не обязательно прям 17. Поэтому, как будет и что делать для того, чтобы этого не было, я постарался ответить. Шутки в сторону. Желаю вам санитарного и эпидемиологического, эпидемического благополучия. А про финансовое позаботится кабинет министров. Да? Всего доброго. Тут я... На этой ноте прощаюсь.